Привет, я Алексей Сашняков из компании Latitude. Тема видео ограждение из ДПК. Становится популярное ограждение из древесно-полимерного композита для террасы, крыльца балкона. Люди начинают разбираться в материалах и понимают, что этот вариант интереснее, чем дерево, ковка и нержавейка. Ограждения выглядят привлекательно и надежно. Они идеально подходят к полу из террасной доски ДПК и позволяют соблести единый стиль для дома и участка. Самый первый вопрос, который нам задают, это Сколько стоит стандартная секция? На этот вопрос нет ответа, потому что не бывает стандартных секций Давайте разберемся Первое, что влияет на цену, это столбы Длину пролета не рекомендуется делать больше полтора метра между ними Иногда делают до 1,7 метра, используя дополнительные проставки Основой всей конструкции служат столбы, которые надеваются на металлическую трубу Столбы больше всего влияют на цену может быть больше или меньше. Бывает, что на террасе уже есть кирпичные столбы, или может потребоваться высокий столб под кровлю или навес. А бывает, что на один метр попадает три столба. Поэтому каждое ограждение нужно считать отдельно. Второй фактор цены это дизайн пролетов. Сочетаний довольно много и в каждом идет свой расход материала. Поэтому, задумавшись над постройкой такого ограждения, сперва нужно выяснить, какие будут столбы и какой будет раскладка пролета. И это все перевести в материал кратно штукам. Ограждения собираются из столбов, перил и балясин. Сейчас в основном мы делаем темно-коричневые и белые ограждения. Для каждого элемента есть свой крепеж. Для балясины прямой и косой для ограждения крест-накрест. Не скрепеж для перил. Крепится подходящими саморезами. Для столбов есть также крышка и юбка. Столбы надеваются на металлическую закладную деталь, трубу с опорой. Обратите внимание, для удешевления конструкции часто применяют маленькую закладную. Мы же применяем надежные массивные закладные детали, которые сами изготавливаем. Это ощутимо сказывается на надежности всей конструкции. Закладная крепится анкерами на бетонное основание или приваривается на металлокаркас. Если вы строите террасу поэтапно, а не все сразу, то сперва установите столбы, потом стелите террасную доску и уже потом ставьте ограждение, чтобы не пришлось разбирать. Ограждение вполне можно собрать своими силами или поручить это дело мастеру. У нас вы можете купить материал и заказать монтаж. Вы можете прислать своих монтажников к нам на подготовку, мы им все расскажем. Ограждение из древесно-полимерного композита – это всего лишь одно из решений для частного дома из современных композитных материалов. У нас их еще много – для фасада, цоколя, лестницы, кровли. Есть вопросы по ограждениям или хотите заказать, звоните мне 8-925-55-0099, Сашников Алексей. Заходите на наш сайт latituda.ru, а также присоединяйтесь в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, House. Увидимся!